Здравствуйте, друзья! На связи Мошкин Владимир. Сегодня хочу сообщить вам некоторые новости из банковской сферы непосредственно на канале Rambler 20 февраля 2018 года. Размещена статья, которая ведет на агентство RIDIUS. Почему россияне бросили забирать деньги из банков? Темпы, которые россияне изымают вклады из банков, пугают. Люди испытывают что-то близкое к панике, причин которой они не могут над... рационально объяснить, но ощущают инстук... инстинктивно, что корабль идет к ко дну. Российская банковская система в январе столкнулась с мощным оттоком средств населения. За месяц со счетов физических лиц утекло 453 миллиарда рублей, сообщили во вторник в ЦБРФ. По сравнению с январем 2017 года 155 миллиардов рублей. Отток ускорился втрое. Он достиг 45% от всех поступлений на счета в декабре 2017. Россияне выразили свое отношение к банковским кладам. Ньюс Рамблер 8 октября 16. Вы тоже можете почитать. Опрошенные радиусом аналитики видят сразу несколько причин бегства от депозитов, которые, совпадая по времени, создают эффект синергии, только со знаком минус. Причина первая. Россияне потеряли веру в надежность финансовой системы как таковой. В январе состоялось скандальное решение Верховного суда РФ. Который фактически, который фактически разрешил финансовым институтам не возвращать вкладчикам деньги, если у банка возникнут сомнения в законности их получения. Что такое «если»? Верховный суд не разъяснил, что развязывает банкам руки трактовать законность, как Бог на душу положит. Решение Верховного суда создало опасный прецедент, так как теперь банки смогут удерживать средства, в том числе и добросовестных клиентов, по надуманным основаниям, а это дает... Возможность для злоупотребления, сказал Радиус, ведущий аналитик портала банка Дром Вячеслав Путиловский. Ведь если банки в самом деле так заботятся о чистоте денег, они по идее должны требовать доказательств их происхождения не тогда, когда вкладчик требует своих средств обратно, а когда он только кладет на свой счет. Однако что-то я не слышал, чтобы банки проявляли подробную щепетильность по приходу операциям, говорит Путиловский. В жизни при этом бывают ситуации, когда деньги у человека могут образоваться совершенно легальным путем, и при этом получить документальное подтверждение их законного происхождения невозможно. Причина вторая. У вас могут потребовать возврат <coughs> даже снятых с банковского счета денег. В конце января Агентство страхования вкладов АСВ массово начало подавать иски против граждан которые успели вывести деньги с депозитов до того, как их банки лишились лицензии и были объявлены банкротами. То есть АСВ подозревает таких удачливых вкладчиков в сговоре с менеджерами банков. То есть есть, то есть в использовании инсайдерской информации суды иски от АСВ удовлетворяют автоматически. Аргументы ответчиков во внимание не принимаются. АСВ – это агентство по страхованию вкладов. Решения судов по искам АСВ выходят за рамки не просто здравого смысла, они выходят за рамки базового принципа права презумпции невиновности, сказал Ридусу а, Ридус адвокат по финансовым банковским спорам Александр Трещев. Массовая под «Одну гребенку удовлетворения требований АСВ – это откровенное, бессовестное нарушение права граждан на, соб... на распоряжение собственности. Это мои деньги, и никого не должно волновать, в какой момент и по какой причине я решил ими распорядиться так, а не иначе», – сказал Трещев. То, как АСВ отнимает деньги у граждан на основании лишь своих предположений, ничем не отличается от конфискации собственности большевиками сто лет назад на основании революционного правосознания. Такие действия АСВ провоцируют клиентов банков не сидеть сложа руки, дожидаясь, не станет ли именно их банк какой-нибудь вполне себе благополучный банк, следующим в списке финансовых учреждений, которые агентство пытается спасти за их счет. Причина третья. Россиянам не до сбережений, и мы бы сейчас, им бы сейчас прожить. Население теряет способность сберегать, заявили во вторник аналитики Рафаизенбанка. По их данным, снижение реальных располагаемых доходов продолжается 4 года подряд, и люди вынуждены проедать накопления. Несмотря на радостные э, реляции Центробанка и Росстата о том, что инфляция в России снизилась, до исторически низкого уровня, это совсем не означает выздоровление экономики. У больного лихорадка и температура тоже может упасть, не от того, что он выздоровел, а потому что он умер. Почувствуйте разницу. Формальные цифры инфляции могут оставаться в рамках определенных центральным банком, но поскольку данная цифра средняя по больнице не совсем социальным группам, от этого будет в равной мере комфортно, сказал Ридусу, преподаватель Международного института экономики и финансов Евгений Андреев. Хорошо известно, что именно цены на продовольствие наиболее чувствительны для малообеспеченных слоев населения, у которых в структуре затрат еда составляет более 50% расходов, а доля того населения в России постепенно нарастает. Соответственно, их мало рад... им мало радости от того, что снизились цены на кофеварки или телевизоры, потому что они их не покупают, а покупают они в основном продукты питания, те самые цены, на которые продолжают расти опережающими темпами, говорит Андреев. Принципиально задать вопрос, а растут ли доходы населения с той же скоростью? Если да, тогда это встречный процесс, и тогда докладу ЦБ можно только радоваться. Если нет, то от формального замедления в инфляции людям ни жарко, ни холодно. Согласно даже официальной, сквозь зубы признаваемым данным, с 2013 года доходы россиян рухнули на 15,5%. После 2012 года бедных в России становится больше, в среднем на миллион человек ежегодно. По расчетам Минэкономразвития ситуация будет ухудшаться еще как минимум до 2020 года. Причина четвертая. Проценты по вкладам делают бессмысленными хранение денег на депозитах. К началу февраля 2018 года максимальная доходность депозитов в рублях в десятке ведущих российских банков впервые в истории опустилась ниже 7% годовых по данным ЦБ. Например, Сбербанк предлагает по вкладу пополнять интерес в 4,6%, процента. А дает 5% для, дополни... для пополняемых вкладов у зарплатных клиентов и 5,7% для срочных депозитов. Но дело здесь не в жадности банкиров, сказал Ридиус, Ридусу, замначальника аналитического департамента Ассоциации российских банков Сергей Пенкин. Предлагая проценты по вкладам, которые значительно превышают ставку рефинансирования установленным Центральным банком, коммерческий банк тем самым создает дополнительные риски для целой цепочки контрагентов. Чем сильнее коммерческий банк превышает установленный банком России порог, тем больше средств он отчисляет на счета агентства по страхованию вкладов. То есть при этом растут издержки банка, как прямые на выплату этих самых процентов, так и косвенные на различные отчисления, объясняет Пенкин. Такая ситуация должна сама по себе отбивать у банков охоту на установление слишком высоких процентных ставок по депозитам. Если уж банки... Банк идет на такой шаг, это верный знак, что в нем происходит нечто такое, на фоне чего какие-то там издержки кажутся меньше, меньше из проблем. Для любого банка средства, привлекаемые у населения, это самый дорогой ресурс. И если банк начал привлекать дорогие ресурсы, это означает, что получение дешевых для него по каким-то причинам стало невозможным. Иными словами, другие участники рынка перестали этому банку доверять. Как надежному партнеру, а, он финансово, а на финансовом рынке доверие не измерить, ни в какой валюте, оно как хвост, либо есть, либо его нет. Стагнирующая экономика и снижение ставок, из-за которого банки не добирают процентный доход, продолжит давить на прибыльность кредитных организаций и в текущем году. Ну а для подписчиков моего канала я сообщаю, что причины... Есть еще и другие. Дело в том, что сегодня существует много различных, больше 1700 штук криптовалют, которые позволяют получать гораздо большие проценты и с меньшими рисками, нежели хранить деньги в банках. Например, я использую криптовалюту призм. У меня на счету 10 тысяч монет. И эти 10 тысяч монет, одна монета равна примерно доллару. Эти 10 тысяч монет мне приносят, то есть это 600 тысяч рублей, мне приносят ежедневно 100 долларов. В среднем 100 долларов парамайнинга, то есть увеличение капитализации моей. Итого, то есть получается в среднем 17,5% в месяц моему вот этому депозиту в криптовалюте причем я здесь снимаю и э, пополняю деньги вообще без всяких ограничений во времени то есть просто понадобились деньги э, снял через биржу э, нужно пополнить взял пополнил нет никаких вообще проблем помимо этого хочу вам еще сообщить то что на сегодняшний день есть э, технология по электричеству. Ген... Бестопливные генераторы бесконечного электричества. Вот этот сайт Search Energy. <связь> Стоимость мегаватт контракта у нас в рублях э -э установлена с 1 по 15 марта, то есть до 15 числа включительно до 24.00 по Москве. И после 15 -го. 5 рублей за киловатт. Сегодня уже 18 марта 10 рублей за киловатт. А с 1 апреля цена увеличится до 50 рублей за киловатт. И мы видим, что здесь за март удвоение происходит цены акции. В апреле уже цена акции от мартовской в 10 раз увеличивается. И так далее. Кто-то в это не поверит, но есть официальные цифры, есть сайты, на которых э, мегаватт у нас в России стоит 3100 рублей. То есть 3100 рублей за мегаватт. Мы вам сегодня на сайте Search Energy предлагаем покупать мегаватт электричества вот по этим ценам. То есть ниже 3100 рублей, которые предлагают государ... э, ну, энергетические компании в россии в германии вообще 19 тысяч стоит мегаватт электричества. почему мы можем так ронять цену да потому что у нас генераторы бесконечного электричества разового запуска один раз его запустили и электричество в неограниченном количестве поступает вы если не разобрались с темы просто возьмите почитайте Uh, вот uh, показываем ссылку вот uh, электричество в других странах у россии на третьем месте 3, 3 рубля 10 копеек за 1 киловатт ну а uh, там мы видели мегаватт. то есть это 1000 киловатт и вот цены на электричество поэтому uh, если вы хотите ну, 17,5% в месяц, вкладывайте в криптовалюту призм. То есть заводите электронный кошелек и пользуйтесь этими деньгами. Если вы хотите гораздо больше капитализация, умножение денег ежемесячно, то приобретаете мегаватт контракты Search Energy компания Search Energy я являюсь инвестором и участником этой компании хочу показать вам свои счета чтобы не быть голословным вот моя почта Бухмерия я вхожу и у меня на счетах мегаватт контрактов на 1 миллион семьсот сорок пять тысяч пятьсот семьдесят один мегаватт контракт на сегодняшний день вы можете посчитать то есть 1 миллион семьсот сорок пять тысяч пятьсот один мегаватт контракт. Я их покупал в начале марта по 5 рублей. По 5 рублей видим, что я купил на сумму 7, 8 миллионов семьсот двадцать семь тысяч но ну, там не все мои деньги там еще люди инвестировали просто день ну доверяют мне инвестиции и они находятся на моем счете то есть вот я в 5 по 5 рублей в марте приобретал сегодня 18 марта и эта сумма удвоилась то есть я приобретал по 5 сейчас по 10 умножить на 2 мы получаем 17 миллионов 455 тысяч 710 рублей 1 апреля еще будут контракты стоить 50 рублей за штуку. У меня сейчас цифра по 10. То есть еще в 5 раз увеличится стоимость контрактов. Я умножаю еще 5 на 5 и получаю э, сумму 87 278 550 рублей. И так далее вы можете просчитать стоимость контрактов. По поводу насколько там это все надежно. Изучайте интернет, смотрите вебинары на моем канале. Я обо всем этом рассказываю. Рассказывают представители компании, рассказывают инженер, который это все делает. Есть вся информация в интернете. Никого не переубеждаю, не уговариваю. Просто вот я сам участвую и своим примером всегда показываю, что я доверяю призм. Здесь у меня 600 тысяч рублей. Я доверяю... Компания Search Energy, свои капиталы, цифры я вам тоже здесь озвучил и показал мои счета, сколько у меня э, мегаватт контрактов на блокчейне. То есть, <coughs> делайте выбор, друзья. А сейчас я благодарю вас за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным.